Здорово! С вами Урушигана. И сегодня мы играем в Гриферский Вот тут, по крайней мере, есть игроки. Только бы еще понять, Это у нас еще. Тубаев, Арена. До свидания. Понимаю, короче, сюда люди ставят свои, свои ненужные вещи. Понимаю. Чокнутый ты чел. По тебе видно, что ты чокнутый. Так, вопрос, а что здесь делать-то надо? Магазин. Да ладно. Мне что? Управление, что ли, настройки, чат, чат виден, все. Почему я вас не могу зайти? Господи. А это шахта. Спасибо за резор, за деньги. там я не вижу 100 долларов поливаю типа а в чём, о чем о чем прикол в чем прикол Это вот сериал, а в чем если не секрет прикол? М -м -м. Ясно, тупик. Ну, кстати, можем тут? Да, мы тут, мы... А, так мы были за территорией PvP арены. PvP -п -п! Обычное, обычное обычно выживание, обычное выживание. Юху. Давай спускаемся. Аккуратно. Ура. Наконец-то свобода от Свобода, свобода. Главное не сдохнуть. А тут вообще можно ломать дерьмо? Безопасная зона. Понимаю. Если здесь везде будет такая безопасная зона, я... Я ору. А мы даже не помираем. Секун... Уже начали появляться постройки. Все-таки анархия, ничего так нормальный сервак. Правда, это уже на, гриферс... на гриферское выживание по походит. Огороды есть. По-любому запривачено. Ну, я же говорил. Так, если я немного это идет, да, наконец-то мы можем ломать блоки. Ура! И это когда здесь день-то настанет. Подождите, луна двигается? Да, луна двигается. Это замечательно. С компас выкидываем. все выкидываем. Наконец-то нам это больше не понадобится. У нас выживание на сервере происходит. Так что все, Так что все, Молчите. Завидуйте молча. Да. О! Камень! ладно, ну ладно, ладно, ладно, ладно. Постараемся не кричать. Все-таки утро как-никак. Господи, меня это, ночь сейчас точно увидит. Хочу напомнить, что в пятницу. Сейчас, подождите.. 24 числа в пятницу вечером по чите произойдет стрим на моем канале, так что ждите. Если, конечно, с датой не ошибся, но ну, а так стрим будет, стрим будет. Иуууу! помнит откуда это ну или до сих пор знает ну или вообще не врубается о чем я соболезную вам пацаны подождите сложность сложная мне хана Короче, вырываю из пещеры. Все, наконец-то рассвет. Опа. Да уж. Да-да. Коротко обо мне. Все, короче, надо текать отсюда. Деньги. Надо. Надо вылезть отсюда. Иначе меня грохну. Меня могут грохнуть по следам булы... Булыждика. Это... Это просто... Подождите. Так, надо снова добыть камень. Да, сразу же тебе оттуда же идут деньги с этой же рубином. Да ладно, я счастливчик. Извиняюсь, если вы вдруг слышите какие-то такие небольшие звон звоны, это у меня телефон сообщение отправляет в ненужный момент. Я такой смотрю сюда, потом поворачиваюсь и вижу это. Так, ребят, я вернулся. Короче, о... короче, давайте сначала добудем уголь, который вот тут вот был. Мы с обычного железа и угля просто поднялись на 100 монет. Я этой монеты. Я думал, какой-то игрок слушает меня здесь. что-то добываю. Так, крафтит э, факела. Так, идем. Понимаю. У этого... Время музыка прозвучала. Здесь реально игрок побывает. Не Всё, выпали. Всё надо... Я вот этого испугался. Мне кажется, он просто ходил, ходил и приватил себе здесь какую-то какую отдельную территорию. Давай, давай, есть, повезло-то повезло. реально плевать а вот эту территорию походу. Конечно, можно было бы зайти с Optifine, но тогда бы не было так хардкорно. Здесь это у нас на топор пойдет. Подавись. И этим тоже. Вместе с этим. Где-то здесь должен быть выход, как я подеваю. Да, вот, это тот выход, по которому я выбирался. Все, ребят, вы выбрались. ю ху Ура! Слава Богу! Опа! Еще одна постройка. Давайте попробуем найти этого игрока и попробуем подружиться с ним. А потом. Ну ладно, мы не такие уже. Подождите, стойте. Так. Подождите. Так это же этот дом. Как вон там всем не страшно ходить-то? А? а вдруг какой-нибудь челик такой? Опа, я ваша мама. Понимаю, тут просто тупик. Не заходите на сервер, который предлагаю в чате и нигде не ставьте, что Не заходите на сервер, который предлагают в чате и не. И нигде не ставьте такой же пароль, как у нас. Пароль из цифры был длинный. Восемь символов, так вас не взломают. В 21 веке живем, и все думают, что будет взламывать. Не, а через долю одну секунду... Как сменишь пароль? Как сменить пароль? Так сказать, будем хакерами обычными. Такие оп-оп и и смогли взломать. У -у -у -у -у. <свист> Ладно, на этом я думаю, нам нужно будет заканчивать, потому что мы так нормально развились. Правда, у нас не так уж и много ресурсов. Ну а так, с вами был Варшхара. Не забывайте ставить лайки, подписываться, ну и нажимать на уведомления, чтобы не пропускать новые видео, а также вторую часть выживания на этом серваке. Всем удачи, всем пока-пока.